есть в интернете, да, то есть и многие, даже медики, ну, в принципе, медики-то и говорят о том, что зачем чистить организм изнутри, у нас система саморегуляции срабатывает. Друзья мои, я здесь не соглашусь, то есть я не могу говорить категорично, что нет, это не так, но я хочу сказать следующее, что да, наш организм очень классный, очень, скажем так, умная система, которая действительно способна к саморегуляции, к самоочищению, к самовосстановлению и так далее. Но это не значит, что эти возможности безграничны. Поймите одну вещь: что все в мире заканчивается, и эти возможности тоже. И если бы мы были такие, как ящерка там или еще что-то, да, кусочек отвалился и тут же восстановился, то это был бы другой вопрос. У нас все происходит иначе. И сразу же вот логически, давайте думать, я люблю думать логически. Если вы умываетесь, моетесь снаружи, да? моете голову, потому что засаливается, зубы чистите кожу свою моете, то почему вы считаете, что внутри все вообще окей, и ему не надо помогать нашему организму? Как элементарно, вы должны хотя бы начать пить воду, это для начала. Во-вторых, конечно же, пересматривать свое питание. И не всегда неправильное питание, как мы говорим, а иногда даже и правильное питание, но с избытком, например, белка, если вы потребляете его гораздо больше, чем вам положено, или вы смешиваете белки, ну, не совсем правильно используете, то усваивается всего часть белка. Остальная часть, она идет на что? Интоксикация в организме. То есть образуются э, такие соединения, которые не перевариваются, и они откладываются на стенках кишечника. А дальше идет... Внутренняя интоксикация, самоинтоксикация. Так что делает этот продукт? Чай Аяса Ти Ориджинал или заварной в первую очередь он очищает, он дает мягкое очищение нашего организма, в результате чего у нас очищаются, еще раз повторюсь, все внутренние органы, и они начинают работать слаженно. То есть вы просто этим продуктом помогаете своему организму но не только это. Я хочу сказать, что в состав данного продукта входит, допустим, та же расторопша. А в расторопше есть такое вещество силимарин, которое способствует репарации, восстановлению клеток печени. То есть, представляете, вот печень у нас очень важный орган. Орган детоксикации. От печени очень много зависит. И гормональный фон, и обменные процессы. Мы еще в эндокринологии называем печень ленивой. Ну, вот если у человека избыточный вес, говорим ленивая печень. То есть она не работает. То есть почему она не работает, это вопрос уже другой. То ли питание неправильное, да? то ли повреждения какие-то и в результате инфекционных каких-то осложнений или чего-то. То есть это уже не наша задача. Мы должны понять одну вещь, что вот этот продукт, он способствует очищению и восстановлению, улучшению работы клеток печени, друзья мои. Это очень важно. Также сюда входит еще и чертополох, это кникус благословенный, который, который уже вообще издревле, собственно говоря, да, используется разными целителями. Я сейчас говорю о том, что вот эти травки, вот эти компоненты, они оказывают эффект лечебный, да? Но при всем при этом, при всем при этом, мы не говорим о том, что мы лечим. Ни в коем случае лечение занимается наша традиционная обыкновенная медицина. Но вспомните Гиппократа того же, да, который говорил о том, что наше питание должно быть нашим лекарством, а лекарство нашим питанием. Та же хурма, которую мы, допустим, едим, покупаем, или тот же имбирь, который мы едим, едим покупаем, как приправу, они очень полезные, и они, кстати, входят, вот листья хурмы, да, э, имбирь, они входят в состав этого чая, понимаете, и они оказывают, естественно, оздоравливающий эффект. Что в результате дает этот чай помимо очищения и детоксикации? Что в результате? Он еще уменьшает спазмы, колики, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он а, способствует лучшему усвоению питательных веществ. И, кстати, я хочу сказать, что здесь есть вот листья мальвы, да? есть листья хурьмы, есть также папая, фермент папаин, который улучшает а, также пищеварительные различные процессы. Есть алтеи, друзья мои. И я хочу сказать, что алтеи вообще в переводе означает «исцеление», «исцелять». Алтеа, то есть исцеление, и алты издревле тоже использовали вообще при различных а, ситуациях а, с различными органами и системами, то есть он полезен при нарушениях а, желудочно-кишечного тракта, а, да, а, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, против, вот, отхаркивающий эффект имеет, выводится слизь лишнюю из организма, жидкость и так далее. То есть в скупе, если вот так говорить, да, то вот этот продукт он дает потрясающий, не только очищающий и детоксицирующий эффект, он дает эффект а, именно оздоравливающий, друзья мои. Профилактический эффект дает, поддерживает иммунную систему. А мира. Вот представляете, смола из а, таких деревьев, да, которые а, называются к роду, относятся камифора вот мира. Что оно делает? Это антибактериальный, противовирусный, противогрибковый эффект, вдумайтесь столько, да, то есть это повышение иммунного ответа, друзья мои, и э, очень хорошо работает у людей ослабленных после какого-то там, допустим, э, заболевания серьезного. Если человек переболел гепатитом, конечно, можно. Опять же, то есть, друзья мои, когда переболел, что, вот такие вопросы, это решается следующим врачом. То есть в острый период это один момент. Если мы говорим о том, что когда-то человек переболел, да, мы все когда-то чем-то переболели. И у всех есть хроническая патология, даже если у вас это не написано в карте, я вас уверяю, что гастрит хронический есть практически у каждого. Ну вот просто, да, потому что его не может не быть в результате того, как мы живем. Вы сами подумайте, да, то есть что вокруг нас окружает, какая экология, какая вода, выхлопы там от машин, да, э, что происходит, то есть э, антибиотиков сколько раз в жизни вы попили, а других фармпрепаратов, а химические а добавки вот эти все, поэтому вот этот продукт я бы сказала, он не просто нужен для того, чтобы кто хочет похудеть, да, там или еще что-либо. Я вообще говорю о том, что первый этап всего, чего бы вы не хотели в этой жизни, оздоровиться, постранить, набрать вес, наоборот, да, то есть неважно, вот у вас есть какая-то проблема, вы ее хотите решить, и первый этап, первый шаг, с которого нужно начинать, это очищение, друзья мои, просто представьте, у нас даже от компании есть замечательный ролик, да, именно вот а, про вот этот чай, он такой мультяшный, но он такой классный, почему? Потому что он говорит а, об основах, о природе вот этого продукта, и если вы представьте себе, вы заезжаете там, допустим, в квартиру, или вы хотите сделать ремонт дома, я всегда привожу такой пример, наше тело – это дом, храм нашей души, мы решили что-то изменить, хотим ли мы? подкачаться, фигуру как-то изменить, похудеть, постранить, поправиться, наоборот, кому-то надо, решили заняться своим здоровьем, первое, с чего нужно начать, это очищение, друзья мои, очищение и детоксикация. Почему? Ну, потому что невозможно наполнить наполненный сосуд, тем более, если он наполнен тем, чем надо, понимаете? Это просто в априори так. И эффект уже даже от очищения то есть я хочу сказать, что вот, вот от этого чая, он бывает настолько потрясающим, у нас огромное количество результатов, я вот долго о нем говорю, потому что это самый главный продукт, я считаю, я еще скажу, почему это самый главный продукт, но я, я, у меня тоже было ошибочное мнение вначале, я хотела много всего, я просила Варлама, да, чтобы нам быстрее дали еще что-либо, сейчас уже постфактум, я понимаю, весь продукт шикарный, но вот этот главный продукт, потому что именно он дает толчок нашему организму для того, чтобы он сам начал самовосстановление, саморегуляцию и все остальное. Так вот результаты, друзья мои, по весу потрясающие. То есть хотя этот продукт не для снижения веса, не для коррекции, он именно для детоксикации. И снижение веса это идет просто классным таким положительным бонусом, понимаете, для тех людей, которые в принципе вот начинают его пить. И как правило уходит у кого-то вес, у кого-то объемы, у кого-то и весы, и объемы. Значит ли это, что только этот чай и вообще больше ничего не надо добавлять и будет результат? Да. У многих результат только на одном лишь детоксе, ребят, только на одном детоксе уже пошли результаты. Я сама экспериментировала, и лично я не меняла ничего в своем образе жизни. При этом за неделю с небольшим я тогда похудела на 2,5 килограмма и минус 11 сантиметров в талии, 5 в бедрах. Для меня это был просто шикарный результат за неделю с небольшим. Таких результатов много. Но если мы говорим о том, что нам нужно больше снизить вес, где-то что-то изменить, какие-то такие вещи более глобально, тогда, конечно, к этому продукту, естественно, всегда рекомендую пересмотреть свое питание, рацион свой, да, это не значит, что это будет диета, не заблуждайтесь, я против диет, а вообще даже категорически, особенно если они какие-то монодиеты, да, если они строгие, если они с низким каким-то колоражом длительно, потому что такие диеты, они не полезны, человек, Существо такое, которое должно жить счастливо, и питание в нашей жизни играет огромную роль, и мы должны питаться разнообразно, качественной пищей. Вкусно, понимаете? Не отказывать себе, чтобы это не было психологической ломкой. И вот этот продукт нам в этом помогает, друзья. Потому что на фоне использования этого чая у людей потихонечку уходят отеки, уходят объемы, уходит вес, начинают меняться вкусовые приоритеты пристрастия. Еще раз повторяюсь, потихонечку, ненавязчиво, спокойно. Поэтому этот продукт я, конечно, рекомендую пить длительно. Потому что от того, что вы пропьете неделю, ну да, может уйти отечность. Ну и все, да, как бы. А дальше-то что? И многие, кстати, спрашивают: а как долго пить этот продукт? А надо ли его пить все время? Друзья, давайте просто опять обычный эксперимент. Ну, перестаньте чистить зубы. Неделю, не почистите ваши зубы не помойте голову две недели, что будет с вами? Просто, вот понимаете, э, э, так, не буду пока отвлекаться на комментарии, а то буду сбиваться с мысли, то есть вы понимаете, что будет, да? Так и здесь, если вы хотите себя чувствовать хорошо, если вы хотите за своим организмом, как говорится, смотреть, да, ухаживать, я думаю, что это самое важное, что у нас есть. То есть, еще раз повторюсь: храм нашей души. Мы в этом теле живем. Если мы толстые, если мы безобразные, то мы не уважаем свое тело. Понимаете? То есть это вот как бы вот так оно и есть. Поэтому, друзья, конечно, его можно пить долго. Здесь нет каких-то противопоказаний к длительному использованию долго и безопасно. Можете делать небольшие перерывы, можете месяц пить, неделю делать перерыв, как хотите, вот как вам будет вот комфортно. Но вначале я бы рекомендовала пить его именно таким курсом, чтобы запустить все процессы очищения и восстановления. Вот Когда вы четкого результата добиваетесь, вы это видите, потом вы можете делать какие-то уже перерывчики. Но вначале, это может быть 3 месяца, полгода, я бы все-таки рекомендовала его пить на постоянной основе. Итак, друзья, Друзья, я могу говорить об этом продукте много, но у нас время ограничено, поэтому я сейчас плавно передвигаюсь к следующему нашему продукту, я думаю, что вы поняли. Да, и самое главное, я пропустила сказать, почему он для меня теперь очень важен, потому что у моего мужа, и мы с ним живем, это второй брак, мы с ним живем более 7 лет уже, получается у него серьезная проблема по здоровью я как врач это понимаю псориаз еще и генетически осложненный то есть шестилетнего возраста что он только не делал какие методы только не использовал и восточную медицину китайскую в том числе очень долго 15 лет наблюдался и у него не было никогда таких результатов какие он получил вот на этом чае да он не излечился я ни в коем случае не говорю никогда о том, что можно получить излечение стопроцентное, потому что это, к сожалению, неизлечимо. Если бы кто-то уже нашел средства излечения от на 100% была бы Нобелевская премия. Но, ребят, это такое. вы даже не представляете, какое это качество жизни. То есть человек со мной рядом, 7 лет живем, он впервые этим летом без загара носил э, шорты и футболку с коротким рукавом. Впервые. Он всегда ходил в легких брюках, в легкой рубашке, полностью закрытой. Он постоянно все тело измазывал гормональными мазями. Понимаете? И когда я вижу вот этот результат, вы мне, вот знаете, кто что угодно может говорить, что это вот не надо, что можно обойтись без детокса. Ребята, мне никто теперь не докажет обратное, потому что много было перепита разных батов, разных компаний, разных препаратов. Результата не было. Понимаете? И здесь еще нужно понимать степень давности и тяжесть. У него достаточно сложная форма с поражением суставов, у него даже по суставам пошли улучшения. Поэтому, конечно, я говорю об этом продукте, что это флагмановский продукт, и что это номер один, и это самый главный продукт. И я сознаюсь, я была не права в начале, потому что я считала, что это несерьезный настолько продукт, что его мало, что обязательно нужно к нему еще что-либо добавлять. Я считаю его сейчас действительно главным. И компания абсолютно права, что это флагмановские продукты, более 11 лет, 60% товарооборота создается именно благодаря этому продукту, ребят. Поэтому вот это основа, и его можно всем, понимаете, его можно всем, ну за исключением там грудничкового возраста, про беременных это отдельная тема, я их не не касаюсь, не берусь, потому что даже ромашку не всем беременным можно, поэтому это только через лечащего врача, а во всех остальных любой возраст, пожалуйста. То есть если нет какой-то индивидуальной непереносимости, пожалуйста, пейте с удовольствием этот напиток, тем более, что он вкусный, он хороший, он улучшает качество сна, он убирает отечность, что для нас, для женщин очень важно. Вот вы видите, да, говорите, вот хорошо выглядишь, я всегда отекала, всегда, понимаете, у меня склонность такая. Я благодаря этому чаю, я стою, я, я не нарадуюсь каждый день, потому что всегда вот с опухшими была глазами, опу, тут отекшее лицо, сейчас я про это забыла, потому что есть вот этот замечательный напиток. Ну и плюс иммунитет, друзья мои, как говорится, никто не отменял, мы все знаем с вами, что 80% иммуносистемы в нашем кишечнике, и это вообще отдельная система кишечник. Со своей нервной системой, отдельная история, он может даже управлять нашим мозгом, поэтому, когда он у нас в чистоте и в порядке, ребят, вот это средство, да, и есть еще масса других, конечно, методик, да, когда люди ложатся в какие-то стационары, ездят специально в какие-то там санатории для очищения и так далее, но это все курс, это разово, это не всегда физиологично, я бы сказала, да, и не всегда даже безопасно и это дорого, а вот это 50 долларов, да, 50 долларов на 5 недель, друзья мои, ну что может быть еще проще, подумайте, сколько мы денег тратим в магазин, просто представьте себе, мы тратим огромное количество денег, каждый день мы ходим в магазины, покупаем там полторы-две тысячи, да, еда, которая зачастую не приносит нам пользы, а наоборот, а вот этот продукт на месяц, даже на 5 недель, он решает очень многие проблемы. Поэтому вот этот продукт я просто рекомендую вам всем, изучите, спросите составу тех людей, которые вас сегодня пригласили обязательно. И еще момент, да? то есть обязательно помните о том, что этот продукт детокс, он не обязательно у вас должен вызвать снижение веса. И если вы даже имеете дефицит веса, то этот продукт вам тоже нужен. Потому что у нас и такие результаты есть, друзья. Люди, которые есть вообще, ну как бы уже чуть ли не анорексия, они начинают пить продукты, у них улучшается самочувствие. Ну и в обратную сторону, я вот хочу сказать пример, допустим, у меня есть партнер из Германии, да, Юлия Лемон, она за три месяца похудела на больше, чем на 25 килограмм, друзья. Да, она к этому чаю прибавила, плюс еще продукцию, у них есть возможность внутрибёрст покупать, да, у них есть возможность кофе, там, энергии, ходьба, и откорректировали питание чуть-чуть, то есть это не диета. 25 килограмм за 3 месяца – совершенно другой человек, и таких результатов много. Поэтому, друзья мои, вот это основа, поэтому я с него начала… Да? И заняла, как говорится, большую часть своего эфира именно на этом продукте, потому что считаю его самым главным, самым важным на сегодняшний день, во всяком случае. Да?